Всем привет дорогие друзья с вами дистер и сегодня я хочу провести для вас конкурс на отдельный лицензионный майнкрафт аккаунт ну собственно условия конкурса просты подписаться на наши каналы поставить лайк видео лайк записи сделать репост ну собственно у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайк ну всем удачи всем пока